Здравствуйте! Вы смотрите совместный проект информационного агентства «Курск» и газета «Курская правда» «Дискуссионный клуб». Меня зовут Сергей Афанасьев, я главный редактор «Курской правды». И сегодня мы будем говорить о предстоящих выборах в Государственную и Курскую областную думы. И, соответственно, у меня в гостях представители ведущих политических партий, которые и будут претендовать на основные места в, на основные места в парламентах и в областном, и в федеральном. Итак, представляю по правую руку от меня Александр Николаевич Инпилов, второй секретарь обкома КПРФ. Далее у нас Алексей Юрьевич Таманов, координатор Курского регионального отделения либерально демократической партии России. По левую руку соответственно Евгений Игоревич Бартинев, заместитель секретаря Курского регионального отделения партии «Единая Россия» и представитель партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду» Геннадий Александрович Баев. Мы говорим скромно представитель, но мы предполагаем, что уже к понедельнику он станет лидером Курского регионального отделения. Но пока еще процедура не соблюдена, поэтому пока что мы, Геннадий Александрович, на правах рядового представителя. И также в составе нашей команды Константин Анатольевич Комков, член общественного совета, член общественной палаты Российской Федерации и просто завсегдаты нашего клуба, который... Ну, наверное, будет отчасти помогать ведущему, отчасти задавать свои вопросы. Итак, коллеги, наверное, слово не очень правильное, но, наверное, самое нейтральное. Совсем, совсем скоро, уже скоро можно говорить, потому что в масштабах избирательной кампании, в масштабах политики это осталась ерунда, совсем скоро состоятся выборы. Все ваши партии, разумеется, будут бороться за места в парламенте и будут пытаться как можно больше их получить. Соответственно, вопрос такой, чем будете брать избирателей? Что обещать? Потому что ведь в принципе люди хотят все примерно одного и того же. достойной жизни, нормальной зарплаты, стабильной работы. Но вам надо как-то между собой конкурировать. И соответственно, вот, наверное, будет вопрос в нюансах и в тонкостях. Итак, каковы же будут нюансы ваших программ? Ну, начинаем, Допростят да простят меня присутствующие зрители, наверное, все-таки с крупнейшей партии, представленной во всех парламентах «Единой России». Поэтому, пожалуйста, Евгений Игоревич, вам слово. Спасибо. Спасибо. Добрый день, коллеги, друзья. Значит, основное, что я хочу сказать в преддверии, предвыборная кампания идет уже давно. Предвыборная кампания идет в некоторых партиях на протяжении 20 лет, и каждый день работа с избирателем ведется, Вопрос, правильно вы отметили, что все хотят одного, вопрос, кто и что делает. Сегодня э, говорить и какие-то поднимать протестные настроения – это одна история. А делать конкретную работу, принимать законы, особенно в тот трудный год, который был прошлый, как пандемийный, на поддержку малого предпринимательства, на поддержку многодетных э, семей, семей с маленькими детьми, это на себя берет ответственность в первую очередь, вы правильно сказали, крупнейшая парня, партия нашей страны – «Единая Россия». Потому что мы всегда голосуем за бюджеты, за поправки к законам, за и в областной нашей думе мы голосуем за соответствие законов местным, законам федеральным. Также мы принимаем и свои местные законы, которые максимально, потому что мы живем на земле и работаем с нашими избирателями. Второе, что я хочу отметить. Сегодня будет формироваться и формируется повестка предвыборная программа партии. Она пройдет на площадках с широким обсуждением. То есть непосредственно «Единая Россия» в Курской области пойдет на выборы с теми наказами, с теми требованиями, с теми желаниями, которые будут получены от людей. Это и по комфортной городской среде, это по, по национальным всем проектам, это по программам и вопросам, которые были отражены в послании президента. Соответственно, все, что в максимальной степени будет озвучено людьми, то, что мы сегодня понимаем как цель и задачи, это и будет лежать в основе программы партии. Но эти все вопросы абсолютно конкретные, требующие бюджетов, требующие на самом деле работы на уровне законодательной власти. Поэтому мы готовы на себя брать ответственность, принимать законы и решения. Понятно. Но ну, Евгений, с другой стороны, я думаю, вот Александр Николаевич может сказать примерно то же самое. И, наверное, еще и мы. Есть что вам возродить, Александр Николаевич. Вам слово уважаемые коллеги, день добрый, куряне. Я должен сказать, напомнить, что начиная с 2006 года руководители партии Единая Россия и исполнительная власть в том числе говорили так: мы берем ответственность за все в области на себя. В 2011 году лидер списка Единой России на выборах в Курскую областную думу сенатор Рязанский Каждому жителю Курской области написал письмо, обещал поднять промышленность, увеличить доходы, сельское хозяйство, и так далее. Если посмотреть результаты у нас по Российской Федерации, то доходы падают несколько лет подряд, в том числе и за прошедший пандемический год. Поэтому народ должен задуматься. Голосуя за партию Единая Россия вот уже в течение почти 20 лет, и, слыша обещание. Улучшение жизни, что на самом деле получили. Мне хотелось бы сказать следующее. Здесь, может быть, даже нельзя прикрываться как бы партийным знаменем, потому что многие кандидаты от Единой России одномандатники, которые в том числе участвуют в праймерис, не будем здесь скрывать, имеют немаленький доход и используют его для того, чтобы победить на выборах. Я не хочу конкретно, так сказать, под Единороссов говорить, но, тем не менее, есть масса примеров, когда кандидата по 500 рублей платят избирателям. Вот я хочу, чтобы избиратели задумались. Если взять 5 лет, которых их лишили, права на пенсионный возраст, умножить на 14 тысяч рублей в нашей Курской области средний размер пенсии, это за 5 лет получается примерно 800 тысяч рублей. Вы получили 500 рублей, уважаемые избиратели, проголосовали за этих кандидатов, которым мы обещали, а потом у вас из кармана вывернули 800 тысяч рублей. Мы идем на выборы с лозунгами, Прежде всего, ни одного голоса Единой России кандидатам партии повышения пенсионного возраста. Победит КПРФ, победит народ. Нужно понимать, когда вносится закон о пенсионной реформе, и кто-то голосует «за», значит он на стороне олигархов, богатеев. Те, кто голосует против, они на стороне простого народа. Я один последний пример приведу в конце. Когда в свое время Карла Маркса спросили, а почему вы думаете, что победят представители простого народа пролетариата? Он говорит, да по той причине, что богатых 2-3%, а 97% это бедный народ. А рано или поздно они поймут свою силу и проголосуют так, как надо я прям завидую вашей способности делить все мои черное и белое, но окей, это ваше право, разумеется. Так, ну далее, поскольку все-таки у нас КПРФ левая партия, далее ЛДПР условно правая, пожалуйста, поэтому пожалуйста, теперь слово Алексей Юрьевичу. Добрый день, дорогие друзья, коллеги. Ну что хотелось сказать, партия ЛДПР работает не только перед выборами, как многие партии появились, Пять лет они не слышны, не видны. Перед выборами они начинают как-то наш электорат, наших избирателей, наших жителей запудривать им мозги. Мы работаем на протяжении всего времени. Мы все время общаемся с нашими избирателями, с нашими жителями, с курянами. Слышим их проблемы, пытаемся их решить. В наших списках нету ни олигархов, ни коррупционеров, ни бандитов. Наши кандидаты не борются за список, как другие, там длинным рублем или каким-то еще способом. У нас все достойные люди, простые куряне, которые знают, как сделать жизнь простых наших людей лучше, и мы к этому стремимся. Спасибо большое. И вот Геннадий Старевич наверное, находится в самом непростом положении, поскольку все-таки... Это, левая это С одной стороны, это левая партия, а с другой стороны, все-таки он вот только-только готовится ее возглавить, и поэтому, конечно, сейчас многое предстоит строить, ну, не с нуля, конечно, разумеется, есть фундамент, но тем не менее. Итак, Геннадий Александрович, что можете сказать вы по этому поводу, чем будете брать избирателей, именно как левая партия, но, это так не такая левая, как КПРФ? Не знаю, насколько мы э, левый, э, как, не как КПРФ. Но сегодня у партии «Справедливая Россия. Патриота за правду» есть уникальный шанс, так как объединили три партии и все те усилия трех партий, которые существовали как бы до этого момента отдельно, и те наработки, которые у этих партий есть, они объединяются в едином порыве, в единой цели добиваться победы для того, чтобы реализовать на этих выборах те программные заявления, о которых мы и говорили, и будем говорить. В период избирательной кампании. Конечно же, у меня за плечами есть своя история и свой опыт, который я привнесу в избирательный процесс в Курском регионе. Сегодня очень тонко прорабатывается программная, программа партии «Справедливая Россия за правду». Сегодня, Николаевич сегодня говорил о том, что, конечно же, запросы у населения, они очень очень мощный, очень важный, потому что не только понижение заработной платы и уровней качества жизни сегодня прослеживается во всех регионах нашей страны, но и увеличение стоимости материалов и продуктов питания. Сегодня люди не могут себя чувствовать комфортно в нашей стране, и партия «Справедливая Россия. Потрёту за правду» сегодня уже формулируют те предложения, которые позволят людям почувствовать себя в другой стране, если такая возможность появится у партии, эти законы принять на уровне Государственной Думы. Я, с своей стороны, в Курском регионе приложу все для того, чтобы те цели и задачи, которые поставили федеральной нашей партии, стать второй партией в стране, выполнить. Спасибо. Ну, правда, я с ехидцы, хитсов замечу, что все-таки справедливая Россия с стать второй партией в стране уже лет. 15, наверное. Ну, ладно, это, простите, мое ехидство. Ну, теперь Кстати, да. Кстати, он же руководил патриотами, это раньше. Да, но я... я... да, ну, просто Игорь я... Александрович долго был, ну, относительно мне политики, хотя, конечно, УНФ это тоже политика. Но, тем не менее, передаю слово Касиму Камкову, который в данном случае, наверное, у него еще больше ехидства, чем у меня, и который, наверное, что-то такое mm -hmm. хорошее спросят. У участников, и скажет, сам. Ну, никакого хитства. Здесь, наоборот, Александр Николаевич четко отмерил э, время ответственности с 2006 года, когда перестал руководить областной Думой. Вот, поэтому ты четко, так, так сказать, обрезал вот этот временной график, временной лах, с которого начинается ответственность власти. Я, коллеги, я здесь на старте хотел бы другой момент обсудить. Понятно, что мы все опытные, ну вы опытные трибуны, но на самом деле, когда Сергея Владимировича обсуждали вот это возвращение формата дискуссионной площадки, ну, мы здесь, может быть, такая, не совсем такая площадка, может быть, политический дебат, но мы все-таки хотели переговорить, именно собраться за столом, переговорить о каких-то концептуальных моментах, которые связаны, там, условно говоря, перед большим политическим сезоном. Я хотел бы там высказать свой ряд замечаний, что точно войдет и что на самом деле будет круговольным камнем и для курской повестки, и для федеральной. Ну, то есть в разрезе наших партий, потому что четыре партии, условно говоря, и Курск на протяжении региона наш, в отличие, может быть, от других регионов, он сохранял вот такую, был всегда зеркалом федерального повестки. То есть у нас в отличие например, от некоторых регионов, всегда было четыре парламентских партии. Но, условно говоря, есть регионы, в которых, например, «Справедливой России» не было, где-то не было, там, кажется, ЛДПР каких-то из регионов. Но я могу ошибиться сейчас. Но в любом случае четыре парламентских партии они были на протяжении ну, последней политической истории. Мне кажется, здесь моменты, может быть, в обсуждении тоже уйти. Несколько руверли ко мне. Во-первых, честно говоря, по повестке. Я думаю, что в любом случае партии и на федеральном уровне, и на местном, будут обсуждать все-таки то послание президента, которое было заложено в 21 Высказывая разные отношения, то есть, ну, понятно, Единая Россия уже обозначила, что основы послания войдут в повестку, там ряд позитивных ему отметили и лидер ЛДПР, и лидер Справедливой России, и лидер Справедливой России. Вот, то есть, в любом случае, это будет краеугольным камнем, это основной темой для повестки. Второй момент, я думаю, что мы будем жить в условиях такой внешней угрозы, то есть, если, там, может быть, выбор 16 года, это было, ну, объединение многих сил парламентских, то есть вопрос крымской, присоединения крыма, вопрос связанный с таким, может быть, внутриполитической такой удачной повесткой. То сейчас понятно, что внешняя угроза, она есть, я думаю, что на федеральном уровне точно войдет в обсуждение и будет такой краеугольным камнем. Понятно, вопрос пенсионной реформы, он будет, или изменений пенсионного законодательства, он будет обсуждаться и тем более здесь уже позицию справедливая россия озвучила там, ну, более такую рациональную позицию кпрф более радикальную ну, то есть в любом случае есть э, тема пенсионных и там, социальных обязательств государства они будут и они будут как на федеральном уровне в первую очередь обсуждаться. Я думаю, что на регионе в повестку в любом случае войдет там, и приоритетные цели, и эта программа развития, потому что здесь все равно региональный компонент, то, что будут читать, и то, что вот Евгений Грича обозначил, что там партия уже там, на прошлой неделе там, Старовойт объявила о формировании группы по, ну, по формированию областного обсуждения программы регионального отделения, в том числе с привлечением всех сил. Если мы помним, там, условно говоря, в 2019 году, Губернатор, невзирая на то, что выдвигался от партии, но приглашал всех участников и политических сил к участию в обсуждении тех стратегий развития области, которые была там, ну, в виде мастер проектных мастерских. Вот. это то, что касается содержательной части. И в области понятно, что мы будем обсуждать вопросы, связанные с вызовами. Я думаю, тогда, когда было первое заседание, там Владимир Борисович был, мы понимали, что Курский трамвай, условно говоря, станет на повестке там, обсуждение позиции партии. В этом случае станет позиция по там, дорожной сети региона. И каждая, каждая из партий должна эту позицию представить ну, или имеет право, или там, было бы, наверное, логично, что эти партии повестку на эту тему представят. Теперь, то, что касается инструментария, я думаю, что вот в программу партии, мы этом говорили, в общественной палате, мне кажется, что по сравнению с программами 2016 года, в любом случае, сюда войдет связанный вопрос цифровизации. То есть как партия собирается отвечать на вопрос обратной связи, какие механизмы при этом предлагает? Например, там видно, что некоторые законодательства связаны с 59-м федеральным законом об обращении граждан, оно может быть уже требует модернизации. Это будет вот в конкретной повестке. То же самое касается и может быть формирования в региональных законов. Условно говоря, на повестке есть то, что обозначено и губернатором. Это вопрос административно-территориальных, ну, здесь оптимизации, преобразований. Слово, наверное, нужно все-таки точно оттачивать, потому что модернизация – слово такое, может быть, вызывающее некоторое настороженность. Но в любом случае обсуждение вопроса в повестке будет административно. А? Я сформулирую, сформули, сформулирую вопрос так, первый Геннадий Александрович, просто потому что он спешит, ему надо будет скоро уйти, он, он к сожалению, не дотяшит до такого заседания. Но он касается всех. То бишь… Насколько партия будет оппозиционна курсу президента и курсу губернатора, скажем так? Потому что все эти вопросы достаточно спорные и касающиеся пенсионной реформы, касающиеся, не знаю, условно, курского трамвая, касающиеся внутренней политики. Вот насколько вы готовы быть оппозиционной курсу президента и курсу губернатора курской области? Ага. Вы понимаете, если курс президента и курс антинародный, конечно, оппозиционный. Если их курс значит, идет в, в контексте улучшения качества жизни людей, значит, она будет не позиционно она будет параллельно идти. Поэтому все будет зависеть от того, какие приоритеты поставит перед собой, как вы говорите, и президент, и губернатор. Вот на сегодняшний день я вижу, что оптимизация здравоохранения, она не позволяет об этом говорить. У нас закрываются больницы в районах. Да? Оптимизация образования то же самое. У нас школы закрываются в районах. У нас распродаются земли, у нас... Так скажем, селянам негде жить, и нечем заниматься. У нас на сегодняшний день самый высокий тариф по электроэнергии не только в Центральном федеральном округе, но и во всей стране практически, почти 10 рублей. Это неконкурентоспособно с точки зрения наших предпринимателей и значит, товаропроизводителей. Поэтому все будет зависеть от того, какую цель и какие приоритеты обозначит партия власти, действующая власть исполнительная. От этого будет зависеть и наша оппозиционность, а либо поддержка тех инициатив, о которые будут озвучены. В общем, критиковать будете, насколько я понимаю. Обязательно. 2006-2011 год, Дума четвертого созыва. К сожалению, фракция начинала за здравие справедливой России, но потом сдулась и голосовала полностью так же, как и предлагала ⁇ Единая Россия ⁇ 2011-2016 год, еще хитрее, единственный депутат, работающий на профессиональной основе фракции ⁇ Справедливая Россия ⁇ дожил до того, что партия ⁇ Справедливая Россия ⁇ взяла, проголосовала за его отзывы с Думы. Но депутаты единоросы проголосовали против, и он, естественно, голосовал фактически вместе с ними. Ну, про Четверякова, я, насколько помню, он на двух заседаниях всего был вот, на протяжении этих пяти лет. И чем закончил? Очень хотелось бы надеяться, что вы, как представители все-таки левой оппозиционной партии, будете активно работать, и мы вместе будем. Есть опыт работы в разных структурах, в том числе и в Народном фронте, и этот опыт он позволяет сегодня сформировать в том числе и общее мнение о мне как о лидере и о той повестке, которую мы будем в политической партии своей демонстрировать и ее отстаивать. Поэтому я уверен и гарантирую, что у меня было всегда свое личное мнение, я всегда его отстаивал в том числе, и мнение политической партии «Справедливая Россия, Патриоту за правду» при условии, что мы попадаем так скажем, консолидировано в областную думу, значит, с определенным количеством мандатов, организуем фракцию, комитеты и работаем для улучшения качества жизни нашего населения, наших курян. Понятно, спасибо. Но на самом деле, если вы тоже так говорите, они поддерживают Единую Россию, знаете, как говорится, как будто в этом есть что-то плохое. Ну, ладно, тем не менее, наверное, следующий все-таки мяч бросаю Алексею Юрьевичу Томанову. Алексей Юрьевич, вот вопрос в общем-то тот же самый. Понятно, что ЛДПР позиционирует себя как однозначно оппозиционная партия, но тем не менее, ведь действительно, по словам президента, очень много разумных, очень хороших предложений. Опять же, ну не секрет, что у губернатора достаточно высокий рейтинг, и критиковать его, наверное, себе дороже. Вот как будете вы в этой ситуации работать? Ну, что хотелось бы сказать, что ЛДПР всегда придерживается оппозиционности, мы всегда говорим то, что мы видим, говорим правду, мы никогда не заискиваем ни перед кем. По поводу критики, ну, есть за что критиковать, мы критикуем, и критиковали, и будем критиковать. Вот сейчас будет, например, дизайн-код. Как депутат городского собрания я выступал против этого, потому что это недоработано, все это сыро, как всегда, большинством Единой России пропихнуло этот закон, адми... акт. Итог какой? Что у нас сейчас начинают, там вырубают зелень, там вывески делают, это хорошо. Но мы говорим о поддержке предпринимателей, а в итоге получается, что предприниматели еще больше денег и трат несут на это по трамваю мы выступали давно что трамвай должен быть и когда мэр Карамышев э, шел и выступал перед депутатами городского собрания мы ему задавали вопрос он говорил что трамваю быть но потом как-то все это сошло на нет, а объявили общественное обсуждение новой транспортной системы. чтобы попасть на эти обсуждения мне как руководителю регионального отделения как депутату городского собрания, очень сложно большие терни прошел, чтобы я только туда попал. Я уже не говорю об общественности. Если мы говорим я о том... Вас да? Наверное, может быть, председатель городского собрания что-то сделал не Какого так. Не я не знаю. Вот. Но ситуация в том, что у нас... Получается, если мы делаем все для народа, ну, давайте мы устраиваем общественные слушания, давайте мы у людей спросим, что они хотят, а не то, что хочет там администрация или чиновник. Спасибо большое, спасибо большое, Алексей Юрьевич. А Евгений Игоревич, вот, я так понимаю, вам приходится сейчас быть в позиции обороняющегося? Нет, никаким образом. У нас позиция никакая не обороняющая, у нас позиция абсолютно конструктивная. Просто, я так понимаю, само построение было такое, что оно было трем партиям сказать в мой адрес в, партии, в адрес партии «Единая Россия», но я, наверное, попробую по частям ответить да, на теперь несколько это вы им зададите. Ну, во-первых, у нас э, позиция абсолютно конструктивная. По поводу вопросов э, парламентаризма. Государственная это дума или же это областная дума? Я как секретаря первое разделяю позицию, что это не должны быть какие-то партии. Не, э, не партии, не думы. Я собираюсь там бизнесмены или там это какие-то маргиналы. Такого разделения вообще быть не должно. Любое законодательное собрание должно работать. Там должны работать люди, которые понимают, зачем они туда пришли. Они представляют интересы своих избирателей. Это тысячи людей. Если брать областную, десятки тысяч людей за каждым, за каждым депутатом стоят. А то у нас как бы мы сразу начинаем говорить. Это предприниматели, это... А что предприниматели, вы же сами все, и коммунисты, и ЛДПР, говорите о поддержке бизнеса и говорите, что предприниматели не должны быть в областной думе Или в Государственной дубе. Вы говорите о том, что люди э, сегодня замылили глаза. У нас сегодня праймерис процедуры. Идут волонтеры, учителя, конкуренция наивысочайшая. Сегодня в Государственную думу идут действующие депутаты, лидеры э, Екатерина Владимировна, предприниматели. Почти 20 человек на место. Вот для нас сегодня процедура предварительного голосования и есть. Уже мерение силами. То есть кто из нас будет самым лучшим? Кто-то и будет представлять интересы. Кроме пенсионной реформы вы сегодня ничего не можете сказать. А мы говорим о другом. Давайте соберемся, примем законы и будем развивать. Вы говорите о сельском хозяйстве, посмотрите отчетности. Надо говорить с точки зрения цифр. Мы сегодня лидеры, наша область лидеры в стране по производству. Это что было сделано? Не за эти 20 лет? Может быть это как-то по наследству нам достались заводы, фабрики? Сегодня объем выращенной продукции, произведенного мяса. Вы сегодня голосуете против бюджета. Во сколько раз увеличился сегодня бюджет области? Просто в цифрах. Говорите людям, своим избирателям правду. Против чего вы голосуете? Против увеличения бюджетов? Бюджета города, бюджета области? Будьте перед своими избирателями честны. И нашим ребятам не запутывайте мозги. Пусть они определятся, кто достоин. И будем их и поддерживать от партии «Единая Россия». Что касаемо 500 рублей. Официально говорю... Сегодня позиция секретаря Романа Владимировича Старовойта. Ни один человек не пойдет в депутаты от партии «Единая Россия», кто будет пойман на подкупе. А то, что у каждой политической партии существует бюджет предвыборный, это регламентируется законами, в том числе Александр Николаевич, за которые вы голосуете в областной думе. Спасибо. Евгений Юрьевич, вы прямо как на трибуне, честно говоря, выступаете. Прямо вот, немножко похоже на митинг. Коллеги, вы все-таки просил, наверное, чуть более спокойной обстановку. Добавили масло, мы добавили. Масла. В стиле руководстве собираются вот баев, да и его, вот, кстати, Бартенев, проповедовать. Если судить по бороде, то азиатские. В чем причина такого имиджа? Если судить по бороде, то тысячелетняя история страны. И бороды Петр Первый начал рубить, если учить историю хорошо нашей страны. Видим. Поэтому, скорее всего, Россия... Но мы видим и больше к европейскому стилю. Uh, Уважаемый коллеги, я надеюсь и уверен, что избирательная кампания у нас пройдет с точки зрения uh, уважения друг к другу. Потому что мы все хуряне, друг друга знаем, дружим между собой. Но основные моменты, uh, на которые мы будем внимание обращать, uh, они очень важны. Если о многих говорил... Вот, и скажу, что сегодня люди на самом деле вот, а, не чувствуют на себе увеличение бюджета Курской области. Сегодня люди в своем кармане не увидели, что а, Кур, Курский край самый лучший там, по производительности мяса там, и, и, и зерна. Ведь от того, каким образом область развивается... И сам человек должен понимать, что у меня появились новые рабочие места, увеличилась заработная плата, у нас инфраструктура поменялась, там пятое, десятая, Да, это делается все, но все-таки, наверное, не в том объеме, не в тех, наверное, возможностях, которые необходимы сегодня для курян. Поэтому есть о чем поговорить, много вопросов, которые мы обсудим, я думаю, что и за круглым столом, где-то на митингах, где-то, наверное, в общении и в дебатах. Значит, Обком нашей партии обратился к руководителям всех партий с просьбой написать заявление в Центральную избирательную комиссию с тем, чтобы на территории Курской области не три дня проводили выборы. Это способствует фальсификации в один день. Вы поддержите Мы это? с вами солидарны в этом вопросе. Конечно же, один день он будет наиболее... Возможен по значит, контролю за фальсификацией, как не говорите, все-таки это все было и в истории. Вот Мы прекрасно понимаем, что объединившись, возможно, где-то на участках, мы сможем проконтролировать этот процесс. Вот. Мы поддерживаем, и, скорее всего, это будет решение партийное с федерального уровня, вот. это правильное решение. Но, насколько нас услышат, будем покажет время, так скажем. Николаевич, вы хотели сказать по бюджету и по другим вопросам? Уважаемые коллеги, уважаемые куряне, нужно сказать, что наша ЦК партии поддержала отставку правительства Медведева. И надеялись о том, что нынешнее правительство действительно сделало для людей много. Кстати говоря, прошедший съезд Центрального комитета партии в отчетном докладе значит, отмечало позитивную работу правительства Российской Федерации по некоторым направлениям. В том числе вот в плане значит, борьбы с пандемией и так далее. Но, тем не менее, очень многие вопросы, которые предлагала наша партия, они не были сделаны. Прежде всего, нужно менять курс в интересах большинства народа. Что это значит? Прогрессивный налог, чью сторону он должен идти? Это первое. Пенсионный возраст? Никакого здесь революционного нет. Вернуть то, что было 60-55 лет. Ну и понятное дело, что национальная минерально сырьевая база нефть и газ должны не 20 семействам служить, а иди в доход всех наших россиян. В многих странах сейчас уже безусловный базовый доход выдается. В отношении бюджета, без решения общих вопросов, решить частные вопросы невозможно. И здесь не воля и у нас, и в других регионах возникает вопрос о нашей самостоятельности в исполнении бюджета. Ну, есть бюджетный кодекс, 50% в федерацию, 50% нам. Сейчас специалисты говорят, что 65% идет в федерацию, 35% остается в области. Кстати говоря, вот немножко неточные цифры сказал у нас уважаемый Евгений Игоревич, мы всегда голосуем за бюджет которые увеличивают расходы на социальные нужды. И если сейчас вот, на заседании 25 числа мы будем голосовать за увеличение бюджета на 8 миллиардов рублей, в том числе на здравоохранение, образование и так далее, мы, естественно, поддерживаем и голосуем на и учителя, и врачи, и социальные работники это должны знать. Но с другой стороны, из этих 8 миллиардов рублей 6,5 это собственные доходы. За счет того, что «Надежда» Михайловский ГОК сумеет большую часть прибыли отдать нам. А если нет? А в прошлом году это ведь было наоборот. 22 миллиарда рублей мы получили дотации с федерального бюджета, а в этом году, к сожалению, нет. Спасибо. Спасибо, Иван Николаевич. Ну, на самом деле, это ведь тоже часть работы депутатов, но... Значит, продолжим. Итак, теперь у нас, соответственно, Алексей Юрьевич, сейчас отвечали на вопрос, и дальше мы переходим уже к такому, к небольшой дуэли. Слушай вас. Спасибо. Коллеги, ну вот сейчас оппонент от «Единой России» Евгений Игоревич сказал, что вот «Праймерис», все честно, все хорошо, а в мой адрес поступает много обращений, что в школах заставляет людей регистрироваться на «Праймерисе», ну, слава богу, еще пока не говорят, за какого кандидата надо голосовать. Всех бюджетников раздали им такие памятки, как надо зарегистрироваться, как поучаствовать. Хочешь ты не хочешь, если ты работаешь в такой бюджетной сфере или в сфере образования, ты обязан к этому идти. По поводу бюджета. Сказали упрек такой, что мы не голосуем за бюджет. Мы готовы голосовать за бюджет, когда он социально направлен, когда он нормально сбалансирован. Но когда в городе закладывают на ремонт школ и на социальную сферу ноль, ну извините, мы не можем поддержать этот бюджет. Да, по президенту, по посланию президента партия ЛДПР всегда говорит конкретные вещи, и в послании они были отражены. Вот, Например, депутаты Государственной Думы от ЛДПР в прошлом году внесли такой законопроект, что надо помочь собрать ребенка в школе. По 10 тысяч рублей ежегодно каждому ребенку, э, на каждого ребенка, школьника, родителям помощь э, собрать. Ну, президент услышал, это будет единоразовая выплата 10 тысяч рублей в августе. Но ну, все равно приятно, что э, наши мысли были услышаны. С одной стороны ответили на, на, на вопрос Константиновича, который я переформулировал. С другой стороны, вы уже начали вторую часть нашей, на, нашего круглого стола. И, по сути, уже задали в один из запросов оппоненту. Да, Евгений Игоревич, так что там у нас конечно, ну, я возможно, просто это самое, нет, момент. я здесь не про политические, политические понятно, что моменты и здесь за все хорошее против всего плохого, это старый добрый принцип. И здесь мы понимаем, что и в области даже может быть в диалоге Александр Николаевич эту тему обозначил. губернатор пошел на встречу закон по детям войны принят и понятно, что здесь как бы есть плюсы и Где конструктивное сотрудничество есть, оно обозначилось. У меня коллеги, у меня здесь вот на момент. мы на старте постоянно партии, кто-то подписывает, кто-то не подписывает по поводу э -э честных выборов. я думаю, что вот здесь мы иногда английскими цифрами, но условно говоря, там 500 рублей, там еще что-то. То есть есть данные, которые, ну, в некий, с помощью неких популяризаторов, ну или некоторых даже не СМИ, а некоторых соцсетей запускаются, некое пространство. То есть у нас в Телеграме, в принципе, блогером может быть любой человек, и запускать информацию очень много. Фактуры, которые, там, условно говоря, то есть с конкретными фактами, или если это было бы доказано, что это, ну, условно говоря, позиция какой-то из политических структур, это один момент. А здесь в момент идет, как бы некий э, Мы собираем ну, некоторую такую неправильную информацию пытаемся ее тиражировать. Тем более с помощью все-таки статусных лиц. Это, на мой взгляд, ну, так называемый фейк ньюс. Я думаю, что на старте компании как раз лучше договориться о том, что она не используется. Потому что если мы будем жонглировать тем, что условно говоря, надписями на заборе, мы э, ну, несколько дискредитируем сам процесс, И тогда не поверят. Ни Единой России, не КПРФ, не ЛДПР. То есть, вообще, сам институт выборов, вчера был слет молодежи выбор, политика, вот, и политика. Там, условно говоря, об этом говорится о доверии к системе. Вот. Позиция по поводу вот того, что мы говорили, то, что была инициатива Николая Николаевича Иванова, если не изменяет память, по поводу отмены трехдневного голосования. Во-первых, это прерогатива федерального, а не местного избиркома. Это федерация, которая, условно говоря, ну я не помню позицию Зюганова, но позиция Владимира Вольфовича была четкая о том, что многодневное голосование смогло в данное время, в данной эпидемии ситуации, избежать тех острых углов и, условно говоря, ну, там, подстраховать жизнь нашего Жизнь наших избирателей, жизни и здоровья наших избирателей. Поэтому я думаю, что процедурный вопрос он в любом случае решается и федеральное законодательство. Здесь мы не будем лукавить, это не зависит от региона. Оно зависит все-таки от федерации. То есть, если трехдневное голосование проводится на федеральных выборах, оно автоматом проводится на региональных. То есть здесь политические заявления, понятно, любая партия делает политическое заявление, помимо экономической программы. Но здесь, чтобы мы просто на старте бы, э, ну, так, пред, э, профилактика была против вот такой, может быть, фейковой информации или информации там, недостоверной. Спасибо, Владимир Анатольевич. Но, в общем, Нет, я прошу, я... Прошу, если мы говорим о фейковых информациях и так далее, о том, что не надо нас я могу сказать так. О том, что избирательная комиссия области говорит. Не автоматически у нас решается трехдневное голосование на выборах в областную Думу. А мы можем поддержать, может быть, или нет, но в связи с тем, что Центральная избирательная комиссия приняла, поэтому вряд ли мы будем спорить. Это наше право. Да, на избирательной комиссии как будет это уже другой аэрофорс. Так, коллеги, ладно, это все хорошо, но я все-таки хотел до слова Евгения Игоревича, потому что прозвучало ну, достаточно серьезное обвинение по поводу праймериса и возможного привлечения админресурса. Ну и и вслед за ответом зададите уже вопрос вы кому-то из коллег-оппонентов. Пожалуйста. Кстати говоря, мы на эту тему прокурор области написали соответствующее заявление. На да. а, ну, давайте так, наверное, первый я немножко разрешу обстановку, что касаемо бороды и азиатов. Во-первых, азиаты являются тоже частью Российской Федерации, во-вторых, здесь в зале находилось 11 человек мужчин, четверо из них были с бородой. То есть никакие не ни гендерные, ни с бородой, ни без бороды, ни предприниматели, ни э, врачи не имеют преференции в, в рамках избирательной кампании. На Отвечаю на второй вопрос относительно Праймериса. Вот. Здесь я немножко буду пожестче. А какое вам дело до внутрипартийной процедуры предварительного голосования в партии «Единая Россия»? Мы же в ваши внутренние уставные дела не лезем. Мы у себя нашли путь, по которому мы определяем у себя лучших из лучших, кто будет представлять партию «Единой России» на выборах. Смотрите, мы сейчас говорим про предварительное голосование. И вы сейчас говорите про предварительное голосование. То, что проводится партией, это, я дико извиняюсь, упрощенная схема какое вам дело до того, что у меня происходит дома. А, а, вот когда, а. а вот когда, эти секундочку, вот когда эти люди, директора школ, и работа будет идти уже с кандидатами, а кандидаты-то когда зарегистрируют избирком, вот тогда я с удовольствием буду отвечать на ваши вопросы. А сейчас на внутрипартийные дела. Мы с своей партией разберемся. Спасибо, без КПРФ, без ЛДПР. Но советы и, конечно же, что-то доброе и позитивное мы с удовольствием от вас услышим. Но мы же не советуем вам, как проводить съезды, или кому какие кепки дарит ЛДПР, или фонарики. Мы же это не разбираем. Хорошо, Винерич, а, Спасибо. Во... а теперь вопрос с вашей стороны оппонентам, если есть что спросить. У меня единственный вопрос. Ну вот уже столько лет прошло с момента принятия пенсионной реформы. Вы хотя бы какие-то другие, более веские аргументы можете себе придумать или найти в работе партии «Единая Россия»? Да, а если бы вам было 58 лет, вы бы, наверное, запили бы по-другому. Или 53 года женщинам. Я могу сказать однозначно мое мнение, что если бы такие митинги не проходили, вряд ли бы президент Путин пошел бы на то, чтобы сократить для женщин, как предусматривалось в правительства, с 63 до 60. То есть народ все-таки сыграл свою роль. Вот для чего нужны митинги, чтобы выслушать мнение людей. нужны как раз не митинги, на которых у вас, если было 500 человек, то хорошо. А нужно слышать людей. Вот для этого и депутаты должны быть нормальные, адекватные люди, которые работают со своими избирателями, для того, чтобы принести мнение людей в парламент. Советуют, Они митинги Советуют собирают. не лезть митинги в их не собирают, праймерис, а на и, и разбираться давайте не будем мериться Давайте работать в рамках правовых. Давайте не будем мерить митингами. Алексей Юрьевич, а вот вы, наверное, такой комплимент, вы самый спокойный человек вот на этом круглом столе, Зарядите обстановку, спросить что-нибудь хорошее, позитивное. Ну, Хотелось бы сначала ответить Евгению Игоревичу по поводу внутренней нашей политической ситуации, праймериза. Партийной, да. Вы можете делать, как вы сказали у себя дома, что хотите. Но не приобщайте, пожалуйста, людей. Не заставляйте через свой админ ресурс там родителей, учеников регистрироваться где-то, участвовать в праймеризе. Если человек не хочет... Или же он другой политической, как бы. Я услышал вас, я прямо с вами. Просто я говорю, ко мне не Сегодня... раз обращается, скидывают скриншоты с WhatsApp. А, с мы групп. вас поняли. Смотрите, я вам сейчас отвечу на этот вопрос очень просто. Сегодня в Курской области, в одной из немногих в нашей стране, предварительное голосование проходит полностью в электронном формате. Человек зарегистрированный, также может в электронных средствах своих, в компьютер или телефон, проголосовать. Не менее, это не трехдневное я голосование, по, я это понимаю, не, прекрасно, не бумажный бюллетень, это человек... электронная форма, это современные технологии. У нас 21 век, и мы сегодня в Курской области одни из первых идем по такому пути, чтобы максимально легитимно а, и родители должны ходить на выборы. Потому что это наши есть избиратели. Если никто не будет ходить на выборы, то мы с вами, ни как политики, ни как представители народа, никому мы будем не нужны, потому что нас никто не будет слышать. Родители Поэтому возможность ходить. регистрироваться должна быть, высказать свою точку должна быть, они должны быть услышаны, и потом уже, опираясь на их мнение, и работать надо с людьми. Возможно, Мое возможность у людей есть, но просто тянуть их за руки силком я не вижу смысла. И эти люди, которых заставляют регистрироваться, участвовать, голосовать в праймеризе, если он не хочет, то для чего? А по поводу пенсионной реформы, то не проголосуют, никто ему палец Заставляют регистрироваться. Давайте мы не будем лукавить. Во всех школах заставляют э, учителей, директоров, они Э, Алексей таки это достаточно такое ответственное заявление, поэтому давайте, поскольку у нас сейчас в руках нет скриншотов, нет доказательств, давайте мы, смотрите, я наверное, покажу, ну, прямо сейчас... Уважаемые коллеги, вступаем. Почему, вступаем? почему нас вступаем? Вступаем. волнует вот та тема, которая вроде бы касается чисто внутрипартийной деятельности партии «Единая Россия»? Это чисто административный ресурс. На заседании Курской областной думы, где с отчетом выступал губернатор Старовойд, я, так сказать, отметил его позитивную роль решения ряда вопросов. Ну, Например, принятие закона о копии знамени победы, которые коммунисты внесли, принятие закона о детях войны в Курской области. Но, с другой стороны, обратил его внимание, что взять, например, Лужковский район, где процентов на 20, итоги голосования за Единоросов или за партию власти на 20 процентов выше, чем у соседей. Мы проанализировали, в чем причина. 29 избирательных комиссий. Вот 27 возглавляют. Представители партии Единой Россия». А там, где представитель партии Единой Россия» и он же одновременно директор школы, там результаты доходят практически до 100%. Я могу это вам хоть сейчас продемонстрировать, все эти результаты. Вот о чем разговор. Использование директоров школ в виде административного ресурса. И второй нюанс. Кстати говоря, я вот обращаюсь чисто, так сказать, как коллеги, подумайте, пожалуйста. Вот те люди, которые сейчас вам... Сдают свои списки, свои анкетные данные по сайту госуслуги. Они попробуют ли их потом использовать в данном случае для регистрации других партий, которые не имеют права автоматически регистрироваться. Ну, в частности, фейковых партий, коммунистическая партия коммуниста России», которая в прошлом году на выборах приехал человек, заплатил тысячу рублей, сам москвич, партии нет. Но они набрали 6% голосов. Вот и сейчас такое может быть. Николаевич, секунду, больше я скажу. Все-таки, наверное, это очень самый простой э, путь обвинять, э, вернее, списывать успехи конкурентов на административный ресурс. На самом деле, все-таки народ не так простый, народ ну, уже не загнать железной рукой в коммунизм, железной рукой в счастье. Потому что если бы ничего под, э, не подразумевалось позитивного, ей-богу, не заставили бы вы никого голосовать никаким ресурсом. Это вот такая ремарка от себя. Сарикова, ну, вы наших избирателей дискредитируете. Те проценты, люди шли голосовать, но они же сами тоже все сейчас, кто нас будет смотреть, что они не знают, за кого они голосовали. Либо что еще хотите сказать, что они проголосовали за КПРФ, ЛДПР, а у нас стало большинство. Зачем вы дискредитируете своих людей, которых вы любите, которых вы заботитесь? Зачем вы делаете из них людей, извиняюсь, каких-то неполноценных? Они же голосовали. давайте да. вы, вы как Я, я нового... предложил губернатору. На равной паритетной основе избирать председателей комиссии. Одна комиссия единорос, другая комиссия, ДПР, третий коммунист. Почему вы этого не делаете? А почему избирательные комиссии должны быть на равных? У нас сегодня. Смотрите. А какого... секундочку, секундочку. Секундочку. Сколько комиссий в области и сколько возглавляют представители партии КПР? Вопрос. Сколько членов? Конечно. Так вы сейчас скажете, что давайте еще в Думе сделаем один голос коммуниста, как 10 голосов единоросов. Мы нет. сейчас до этого договоримся. А ну это... у вас есть председатели комиссии, да или нет? Простой же вопрос, я задал. У вас сколько? Места Места... Сколько заместителей председателей комиссии, которые сидят ря... на выборах рядом с председателем и ведут списки? Сколько? Ну и что вы хотите Хоть сказать? Хоть один член комиссии. Смотрите, ну Александр Николаевич, вы здесь, давайте здесь Из скажу. 1100 человек, которые... Александр, Александр Николаевич. Александр комиссии. Николаевич. Значит, принцип, давайте мы. Просто здесь я вспомню про палату и про обще контроль, контроль общественного контролю по выборам. Значит, Александр Николаевич, первый момент. В любой комиссии квота парламентских партий есть. В любой из 1111 комиссий плюс 33, ну сейчас уже 30, 37 территориальных. Есть представитель, но ну, помню, что властной избирательной комиссии уже уважаемый человек, который несколько лет был секретарем комиссии. И принимается решение, коллегиально, соответственно, в каждом протоколе член, комиссии от КПРФ мог бы написать особое замечание по поводу административного ресурса, то, то что вы сейчас голос, ну голосов, не голосовно, то, что вы сейчас как бы обозначили. Мне здесь интересует вопрос по контролю, причем в других регионах где-то подобные претензии есть. Есть люди, которые там, условно говоря, председатели участков комиссии присели или там э, дисквалифицированы. В регионе, то есть мы понимаем, что, понятно, политические заявления удобно делать, но мы рушим весь процесс, говоря о том, что там идет фальсификация, Александр Николаевич. Сколько особых мнений написали члены комиссии от КПРФ из 1111 комиссий? Сколько? На выборах в 2016 году Но. вызывает директор школы, уборщицу и говорит, Марья Ивановна, условно, значит твой дед идет от КПРФ на выборы наше предстоительное собрание, если в данном случае он не снимет свою кандидатуру, Значит, я тебя увольняю. Дед снимает кандидатуру, мы его приходим, напишите заявление. Он говорит, вы что, хотите, чтобы бабка сняла? Вы прекрасно знаете ответ, Александр Константин Николаевич, Анатольевич. Александр и что Николаевич, вы задаете? Ну, риторические, вопросы? Это риторические вопросы. Александр вопрос Здесь вопрос, если мы будем говорить о том, что мы здесь сравним. Хотя был сейчас большой соблазн, когда вы сказали, вспомнить какие-нибудь 80-е годы, где предшественник КПРФ, КПСС, было 99% проголосовавших за кандидатуру от, от блока коммунистов и беспартийных. Но мы не вспоминаем это старое доброе время. Но мы говорим сейчас о... пришлось. Вот, Александр Николаевич. Все лежит в плане юридических моментов. Есть общественный институт, сегодня, если не изменять память, есть процесс общественного наблюдения. Александр Николаевич, есть заявление, есть юридический прецедент. Все остальное, мы, ну, такими моментами, ну, мы несколько сгущаем краски. Фактура, которая есть, то есть, ну, условно говоря, есть факты, есть, можно оценивать э, слова, можно оценивать дела и поступки. Я бы, честно говоря, бы, вот оценивал бы конкретные поступки. И, тем более мы сейчас видим институт укрепления общественного наблюдения и всех этих моментов. Пожалуйста, в 21 году есть процедура наблюдения. То есть 1111 участков в Курской области. Выставляете наблюдателя, у вас большой актив, высылаетесь на то, что в каждом населенном пункте есть. Пожалуйста, это наблюдение, раз. Второй момент, это процедура так называемых ну, борьбы ну, с нарушениями в день выборов. Он есть закон, он прописан. Пожалуйста, заявление. Мы на самом деле сегодня видим, что, условно говоря, есть картины, есть заявления, есть политические заявления, которые вы сейчас сделаете. А политические заявления, ну это систему нужно, как бы, если результат не нравится, его можно всегда протестовывать. Поэтому, Александр Николаевич, я думаю, что здесь... как -то... Я могу вам привести один пример, ага. который доказательно значит, уточнен судом областным. Тут уже не можете сказать, что это какие-то политические заявления. Партия, коммунистическая партия, коммуниста России на выборах в Курское городское собрание в 2017 году. Регистрирует ее избирательная комиссия города Курская. Начинаем проверять, и оказывается, большинство подписей фальсифицировано, не соответствует. Мы прокуратуру, прокуратура... прокуратура... Заводит уголовное дело, Следственный комитет проводит, проводит, проводит, никого к ответственности не привлекает. Почему? Объяснение. Ну и все-таки ж на выборы не пустили. Вопрос. А если бы мы в данном случае сами самостоятельно не проверили, доверились бы избивательной комиссии, которая обязана была проверить через сайт Газвызора, Не сделали Отлично. этого. Что да, вы, что да, было? Коммунисты России, не, ну, значит, вот для коммунисты России фейковые, а КПРФ для, для настоящие. Для этого есть наблюдатели на самом деле. Вот, коллеги. Давайте так, наше время истекает, у нас получилось очень горячее обсуждение. У меня абсолютно, ну раз уже время э, заканчивается, но у меня, обратили внимание, как построен диалог? Ни КПРФ не задает вопросы ЛДПР, ни ЛДПР не задает вопросы. Все вопросы задаются только в адрес партии Единой России. Такое ощущение, как будто мы приходим на любую дискуссию и в априори нацелены на то, что сказать что-то, что будет дискредитировать, будь то праймерис, будь то выборы. Но в продолжение этой мысли я хочу сказать следующее, что если вы ставите легитимность самих выборов под сомнение, а, мы здесь, а вы здесь все тоже являетесь, как я, депутатами, и областная дума, и городская, то вы дискредитируете в том, в том числе и ваше собственное положение депутата. Другой? И статус депутатов, в принципе, вы дискредитируете не только для Единой России, но и для всех людей, в том числе беспартийных, которые избираются и находятся в парламентах. И парламент не только в городе Курске или Курской области, он во всех субъектах. В том числе федеральные. федеральный. С другой стороны, Евгений Игоревич, что все-таки Единая Россия крупнейшая парламентская партия, и партия, которая сама говорит, что она готова отвечать за все. Поэтому ну, это ваш пара. крест. Это ваш крест, к сожалению, отвечать на неудобные вопросы. Есть, не интересны, а, интересны, конечно, но у них не своя конкуренция. Они являются конкурентами. Коллеги, спасибо большое. Было очень горячий спор. Я так думаю, будут еще очень горячие выборы. Мы прощаемся, но я думаю, несмотря на все эти споры, мы же пожмем друг другу друг друг руки и сейчас. Не... Давайте просто пожмем, обниматься будем потом. Спасибо.